Всем подписчикам привет, с вами снова Пистолский, бомж нажавы Волги. Волгу я оставил свою в Краснодаре, она стоит на стоянке, на платной, так что можете не переживать. А я сейчас живу на Филиппинах, но как бы это нисколько не круто. Не думайте, что я тут на пляже, как бы, каждый день в отеле как бы, шикую. Нет. Я снял себе очень дешманский, дешманскую комнату. Здесь метр на полтора, наверное. Да. И я сейчас каваю рис, который мне, как бы, радушно подарили сотрудники этого отеля. Потому что бабло нет совсем как обычно Баблишка нету буквально последние песо вот, по, последние песо и, и последние два гонконгских доллара да. Дело в том, что я немножко не подсчитал свои бабки как это обычно бывает я раздал все долги свои ну не все опять же очень много раздал долгов и остался сам без гроша. Но снова занимать как бы не особо хочется, поэтому я там подзанял вчера тысячу рублей одного друга, да, ну, ты пиздец. И она уже кончилась. Короче, все это плачевно. Ну что поделаешь? Выкручиваемся как-то. Вот пишу код. Пытаюсь... Сконструировался на работе, вот себе наушники прикупил с бывшей получки хорошего качества. Сейчас хоть могу ботнуть бывшую музыку и ничем мне не отвлекает. Я вырубаю свет, здесь ничего не вижу. Вот, живу буквально на чемоданах, хаваю рис руками, голыми пальцами, прямо по-филиппински. Мой совет на будущее. Это нужно иметь запасы, так сказать, на черный день. У меня черный день случается довольно часто, поэтому запас нужно иметь сто Поэтому нужно сразу при получении бабла откидывать какую-то часть на какой-то специальный счет, вот и на эту часть как бы не иметь никаких планов пускай они там валяются на случай войны, так сказать на случай того, чтобы бабла вообще нету чтобы не бежать по друзьям не наплетать все, так сказать вот такие дела извиняюсь, что такой тухлый выпуск надеюсь, что ну, постараюсь еще подснять о, Филиппины. Короче, уроки свои я усвоил, и поэтому весь год откладывал и не по 20%, а даже больше, и вел э, табличку «Финансовый план». В одном из выпусков я уже говорил об этом финансовом плане. И вот сейчас хотел еще раз напомнить, я его улучшил и собираюсь вам сейчас немножечко приоткрыть механизм, как он работает, этот финансовый план. Да, чтобы не уйти в минуса, чтобы подрасчитать свои деньги, потому что я же недавно уволился с, с, со своей самой крупной работы, где я зарабатывал деньги нормальные. Вот и у меня осталась буквально работа, на которой я зарабатываю плавающие такие деньги, которые то они есть, то их, то, то их много, то их нету. Вот поэтому мне нужно сейчас, то есть я, я копил и я знаю точно, сколько у меня сейчас всех вообще денег и насколько долго их хватит. Вот, к примеру, вот здесь вот красным отмечено. Вот здесь, например, у меня, то есть, сколько как бы на карте валяется. И вот сейчас вот я, допустим, 4 июня ухожу в минуса. Но если учесть общий тотал без валюты, то в минуса я ухожу только 31 декабря. Вот. Но, давайте я расскажу, как работает эта таблица то есть здесь есть балансы, эти вот колонки, это балансы. Ну, у меня работа была во многих валютах, поэтому здесь у меня для удобства в долларах, фунтах э, и в рублях. Здесь, наконец, периода до распределения, здесь, наконец, периода после распределения. Что значит распределение денег? Вот мы работаем, работаем, зарабатываем деньги, и нужно же куда-то их откладывать, как бы инвестировать куда-то нужно. Uh, вот, поэтому есть у нас еще серия столбцов накопления. Здесь uh, у нас разные накопления. Вот, например, uh, ну, мы можем дать кому-то в долг. Здесь у меня как бы просто столбец под 0% просто кому-то дали в долг. Бывает, что такая, такая жизненная ситуация. Финансовая таблица должна ее уметь обрабатывать. Uh, вот, есть, допустим, консервативный какой-то вклад просто в банк. Есть еще, допустим, умеренный какой-то вклад. Ну, здесь жилье предполагается, что будет. Здесь, допустим, агрессивные какие-то акции. И здесь вот, ну, что-то еще, например, там я, допустим, там с другом мы мутим небольшое дело там по покупке-продаже машин. Вот, сколько там денег вложено. И здесь у нас серия столбцов это, это операции. То есть, если мы даем кому-то в долг то мы записываем здесь и соответственно в этом столбце в накопленных а, деньгах сразу же таблица сама считает сколько там в итоге получилось вот и здесь дальше идут вот эти зеленые столбцы это уже просто траты но траты а, нерегулярные то есть они могут быть могут и не быть а, у меня допустим здесь столбец цели в рублях цели в долларах кредиты и отпуск здоровья вот. а дальше идут столбцы доходов. Вот. буквально там столбцы доходов. Дальше идут столбцы расходов, только уже... Ну, то есть еще, короче, столбцы расходов. Ну, здесь можно было все это объединить, конечно, поаккуратнее, то есть, чтобы оно было рядом. Ну, у меня вот так вот. Вот, и есть здесь, например, столбец этот красный. Это расход в неделю. Он умный, и он высчитывает среднюю. По всему прошлому то есть каждую неделю и сейчас мы до этого дойдем что нужно делать каждую неделю вот фактически таблица таблица требует от нас вклад только раз в неделю нам нужно зайти на все свои балансы и ввести все свои имеющиеся деньги в текущий момент вот здесь у меня сбоку я здесь каждую неделю вожу на всех своих там счетах сколько у меня денег таблица считает сколько у меня денег и помогает мне учесть сколько расходов я не учел вот то есть не учтенные расходы то есть получается таблица как бы знает сколько у меня примерно должно остаться денег в конце недели и я ей показал все свои балансы она по факту посчитала сколько у меня на самом деле денег осталось и на базе этого она как бы делает математику и говорит, что вот, оказывается, ты потратил там на 5000 рублей больше или меньше, чем, чем ожидалось. А куда эти деньги ушли? Вот, соответственно, эти ничтонные расходы появляются здесь. И появляется здесь удобная сумма трат за неделю по факту. Вот, и эти траты за неделю по факту мы, собственно, заносим в расход в неделю. Вот, к примеру, вот у нас скоро будет, вот здесь таблица выделяет зеленым цветом, как бы следующую активную дату. Вот сегодня 5 января. И зеленым цветом выделяется дата 8 января. Вот, соответственно, вот эта вот э, строка у нас активная. И вот у нас будет расход в неделю. Вот у меня, допустим, он равен... Средний расход в неделю вот по, всем, по всему прошлому у меня сейчас равен 11777 рублей. Такая какая-то круглая дата, интересно. Вот, и я в конце недели, значит, подведу здесь балансы и запишу сюда, сколько по неделю, сколько по факту я потратил. Вот. дальше, значит, один нюанс есть. Если вдруг э, я заметил, что потратил я достаточно, ну, намного больше, например, там, на 10 тысяч больше, чем, чем, чем я ожидал, то есть здесь бы я записал уже 21 777, то я, скорее всего, вспомню, что, ага, наверное, я там э, купил что-нибудь там за 10 тысяч рублей, то есть что не подпадает под регулярные траты в неделю, вот. и это я уже буду записывать например, куда-нибудь в столбец цели в рублях. Или к примеру, тут у меня еще есть, допустим, налоги. Вот я, допустим, десятку заплачу налогов на этой неделе, как раз таки. Вот тут у меня есть, допустим, еще столбец семья. Ну, это отчисление, там я маме перевожу по бизнесу, там всякие сервера, короче, оплачиваю, я же программист. Вот, аренда жилья, тут, в общем, вот, то есть все это нужно аккуратненько записывать. Почему? Потому что расход в неделю средний должен действительно как бы правильно считаться. Если он считается неправильно, то у нас будет неправильное как бы ожидание. То есть фишка таблицы в чем? Чтобы будущее предсказать. То есть вот у нас вот мы прокручиваем. У меня здесь, допустим, до конца года буквально расписано, сколько у меня будет денег. И вот это вот вот эта красная циферка здесь, здесь образовалась, потому что таблица знает, сколько я примерно трачу в неделю, сколько, я, сколько примерно у меня расходов каких-то вот нерегулярных. Вот, допустим, здесь у меня таблица умеет считать, что, вот, ну, там, допустим, 1 числа каждого месяца там, я, допустим, закидываю на семейную карту там, определенную сумму. Или там, там 20 числа каждого месяца я закидываю там, на бизнес у меня какие-то траты, на аренду жилье какого-то числа, месяца, и это все растягивается. То есть мы можем добавить новых, новых здесь еще строк на целый год вперед. И таблица, то есть мы можем просто растянуть, вот так вот выбрать э, все эти как бы, и просто дальше потянуть вниз. И она нам сама посчитает, по каким неделям будет, будут эти траты, которые имеют регулярность в один месяц. Вот. Соответственно, также и доходы. Ну, в плане доходов обычно у людей какой-то фиксированный доход, Здесь тогда все будет все просто, а если не фиксировано, то вот я здесь, допустим, ну, какой-то ориентировочный там доход некий прикинул, вот, ориентировочные, опять-таки, траты вот какие-то, которые плавающие могут быть, но я их прикинул ориентировочно буквально, вот, чтобы просто таблица реально могла мне подсказать, сколько у меня, ну, действительно, будет какой финансовый поток, то есть доход-расход. Вот, ну и все это, если мы сделаем, то нам таблица может реально предсказать, сколько у нас там денег останется. Ну, здесь, конечно, можно еще следующий шаг сделать. На самом деле здесь есть такой нюанс, что вот в этих всех... То есть я все столбцы, в принципе, посчитал, растянул, но единственное, что я не посчитал, не растянул, это вот, это, то есть вот эти четыре столбца нерегулярных трат. Вот, если их я посчитаю тоже, то я, конечно, уйду быстрее минуса. Но прикол в чем? Прикол в том, что Эти все столбцы Они не обязательны То есть вот эти вот все цели в рублях вот, Например, вот, если вспомнить прошлое вот, Что это за, за 4800 Это был новый аккумулятор на тачку Ну, как сказать Момент, конечно, спорный Если тачка сломалась, то нужно ее чинить Да, поэтому Здесь, конечно, ну, таблица не идеальна Ее можно еще доработать То есть вот Да, но в целом всех все эти утраты вот допустим 2 тысячи там, или здесь допустим улучшение аудиосистемы и электропроводки в доме монтаж видоса тут я делал вообще платный вот, допустим там цифровой фортепиано пытался купить в итоге меня развели там на 50 тысяч в общем это все расходы которые можно было бы и не тратить вот и, и вот во всех этих трех четырех таблицах это расходы, которые можно было реально не тратить. Ну, конечно, отпуск здоровья сомнительная тема. Тут, допустим, контактные линзы на полгода я купил. вот Полгода у нас кончаются, так или иначе, потому что здесь на целый год дальше раскидано. Здесь, конечно, нужно это все, все учесть. Ну, в общем, в общем и целом, как бы, в итоге, как, когда я это все учту, я просто ну, прикину, что Например, нужно, ну, чтобы побольше работать, например. Или можно будет, например, ну, не знаю, залезть немножко в кредитную карту. Вот. Хотя я этого делать не собираюсь. Вот. Я бы лучше побольше поработал. В общем, вот так, так я теперь веду свои финансы. Потому что раньше у меня были реально проблемы. А вот, собственно, неспростая тут сижу, ем рис. Вот, да, решил вот так вот поделиться с вами. Просто залез на, на YouTube и откопал, действительно, свой бывший видосик. Да. Классный видосик, кстати, был. За в месяц. Все... В месяц. Да, дальше в итоге я нахожу апартаменты, действительно, как бы... Какую-то комнатку за... Ничего лишнего нет, так сказать. Нахожу комнатку реально за тысячу песо а вот. Ладненько. <свят> С вами был Пистонский. Надеюсь, что это будет кому-то полезно. Ребята, нужно свои финансы держать под контролем. Поверьте. Я на этом шишку набил. <свят> О, и теперь стараюсь не допускать бывших ошибок.